В современном мире участились случаи телефонного мошенничества. Преступники могут представляться как сотрудниками банка, так и сотрудниками правоохранительных органов, с легкостью маскируя свои номера под официальные контакты. Вам могут звонить мошенники под видом сотрудников МВД, прокуратуры или Следственного комитета и рассказывать о проводимом расследовании в отношении вас, ваших родственников или друзей. Цель подобных звонков – обманом получить ваши денежные средства. Незамедлительно прекратите разговор. Помните, сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят гражданам, которые ранее к ним не обращались и не оставляли. Заявление. Будьте бдительны, соблюдайте простые правила и совершайте финансовые операции по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров. Перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов. Никому не сообщайте полные реквизиты ваших банковских карт, пин-коды, CVC, CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций. В случае подозрения в мошенничестве сообщайте информацию правоохранительные органы по номерам 102 или 112.